На ремонте вот такой аппарат, это здоровенная микроволновка еще таких старых времен Электролюкс. Значит, модель у нее можно посмотреть вот здесь. Ага. Сериал, вольтаж модель вот в самом низу. Сейчас присвечу. МФ 4061 здоровенная внутренняя поверхность, значит проблема в том, что не не подогревает. Хозяйка говорит, что включается, чего-то там гудит, светится, но не подогревает. Здесь все вот в таком каком-то какая-то такая интересная штука, может быть это вот так надо. Не знаю зачем здесь вот это не уверен, что это работает. А может и работает. Потому что немножко слабоватый пасек, но может быть при превращении, скорее всего, работает. уходит теплый воздух. Здесь вот какой-то лишний лишний проводок замотанный не знаю для чего ну сейчас будем разбираться в чем проблема и почему не работает с чего я начал я начал проверять на предохранители ну и может быть температурные предохранители вот это я проверил звонится нормально температурный предохранитель скорее всего звонится вот здесь есть высокоумный низкоумные 1 и три ума сопротивление большой мощности звонится на короткую тоже один еще проверил переключатели тут их 4 стоит на, на дверке там включаются отключаются микропереключатели все контакты Нормальные звонятся, открываю, не пищит, закрываю пищит или наоборот. Ну, короче, все проверил. Все работает. Тут один. посадине два их стоит, и сверху еще один. один. Один. Это все проверил. Из подозрительного. Вот здесь какое-то подозрительное почернение на вход в магнитром. Здесь вот. сверху видите. Почему-то черная по нему может прошивать дугу. Поэтому черная по высокому же высоковольтная сторона. Надо посмотреть, в чем здесь проблема. Ну и, наверное, буду проверять, приходит ли 220 вольт на вход трансформатора высоковольтного вот здесь вот контакты 2 220 вольт приходит ли сюда 220 начнем Ну, при включении туда должно приходить 220 с этого начну лампочку бы помыть уже совсем черную но это другая история когда все будет исполнено ну что же, дело не очень хорошее. Тут она специфическим образом включается. Сначала включается, включается свет, но ничего не гудит. Нужно нажать вот эту кнопку, и тогда начинает гудеть и 220 появляется на высоковольтном трансформаторе. низкая часть, ну, вся обвязка работает. В принципе, это все, что ему нужно. 220 получить на высоковольтном трансформаторе на входе соответственно сейчас пойдем проверять работает ли трансформатор обмотки прозвоним и будем определяться ну то есть это не очень хорошо потому что непростая проблема если бы не приходило 220 значит здесь надо чего-то искать где-то Крылюшка, микрушка, контакт плохой предохранитель, а нет. Если два приходит, значит питание на магнетрон должно приходить. Вот такая история. Сейчас будем определяться. Итак, история не очень хорошая. Меряем на низкой части сопротивление вообще затрагиваю замыкаю есть работает э, сам тестер но вот показывает а, ну давайте может быть больше двухсотом нет э, в обрыве трансформатора я на Сейчас попытаюсь сделать поярче как-то. Вот контакты высокого 220 вольт, то есть это Пытаюсь подсветить здесь как-то, у меня темновато, и вот я даже поставил уже на 2 кило 0. ну в смысле обрыв. Это значит, что выше устрою, а если замыкаю, покажу. Это значит, выше устроит трансформатор его именно низковольтная 220 вольт трансформатор под замену если смысл вкладывать может быть найду бушный но трансформатор вышел из строя. посмотрим ну вот так можно определиться а уже поменять его или нет микроволновка скорее всего ну, насколько я понял для хозяев <смех> мы хотели бы ее отремонтировать поэтому тут вопрос цены если смысл в нее вкладывать потому что она достаточно старая не уверен даже что новые такие трансформаторы в природе существуют здесь как-то на выходе три провода значит вход 2 а на выходе 3 э, получается и на входе в магнитрон три провода. Вот такая история. Никогда даже таких не видел, честно говоря. Вот такой вот интересный трансформатор, на котором что-то уже написано. Не уверен, что смогу это дело прочитать. Хотя, может быть вот такие надписи смотрите тут даже схема по моему трансформатора нарисована ищем донора ищем трансформатор и думаю что на этом все закончится